Всем Клэшерам привет! С вами Мугивара. Хочу начать это видео с того, что активность на последнем видео возросла в комментариях. Благодаря Ларисе Хамецовой и Флейп. За это большое спасибо. У них отличные идеи. А также спасибо за подписку Муслим Клэш. Если ты тоже хочешь попасть в следующее видео, то пиши свой уникальный комментарий и подписывайся на канал. В этом видео мы пройдем последние два испытания в честь десятилетия Clash of Кланс на три звезды. Так что, прожимай лайк и пиши комментарий, прошел ли ты все испытания. А мы начинаем. Теперь к испытанию. Нам нужно слева верхнего угла высадить осадную машину, так чтобы до нее не доставал деф. Справа вверху пускаем чемпионку на орел. С правой стороны высаживаем короля и забываем. С левой стороны нам надо выпустить королеву. И далее мы следим за ней и чемпионкой, чтобы не упустить возможность поражать. Когда у Квины будут кончаться ХП, прожимаем. Далее мы поднимаемся наверх и прожимаем чемпионку. И к этому моменту из КК должны вылететь шарики, на которые мы выбрасываем яд. Возвращаемся к королю и его тоже нужно прожать. Усаживаем всех супер драконов и к ним выпускаем шарики. Также высаживаем хранителя на воздух. Кидаем рейдж под лево инферно и мороз на тыха. Здесь самый важный момент. Прожать хранителя перед взрывом ратуши. Дальше у нас остаются спелы, которые мы должны закинуть на ту сторону, где больше всего драконов. Ведь нет смысла юзать целый рейдж на одного дракона. Поэтому старайтесь поддержать большую часть юнитов. В принципе и все, что нужно сделать на этой базе. Времени у вас хватит. Даже если останутся из вражеского кк шарики нам они не грозят, так как у нас войска воздушные и у нас нет наземных. Поэтому остается только выкинуть заморозку или рейдж на те места, где более всего вы считаете нужным. Вот. А я, честно говоря, кинул заморозку на инферно. Вот и все. Испытание очень легкое, вы его пройдете. Теперь переходим к последнему испытанию 2022 года. На взгляд выглядит довольно легкой базой, или нет? Сейчас узнаем. Высаживаем короля, королеву и вардена вот сюда. Вся суть этой базы заключается в том, что при проходе героев активируются не только потайные Теслы, но и уменьшительные ловушки, что создает эффект, что ваши герои маленькие, они движутся очень медленно и атакуют очень слабо. Именно в этом заключается загвоздка базы. Однако и не только. Есть еще один секрет. Чемпионку пока не выпускаем, иначе базу вы не пройдете. Когда герои подойдут к клановой крепости, оттуда выбегут гоблины. И тут самое важное прожать Вардена так, чтобы все герои были в его радиусе. Слева, на нашу уже известную Теслу, высаживаем чемпионку. Она должна снести Теслу и присоединиться к героям. А теперь внимательно посмотрите на ратушу. Она стреляет! Да, именно это еще одна загвоздка базы. Наносит огромный урон и при этом почти неубиваемая. Поэтому, как только к ней подойдут герои, прожимаем сразу же короля и королеву, иначе вы ее не убьете. Далее, просто следим за чемпионкой, когда именно нужно поражать вы сами догадаетесь, когда у него остается мало хп. Все, в этом и заключается вся база. Какие-то баночки, которые уменьшают героев, вообще урезают все. Вот так вот и происходит зачистка этой базы. Да, долго, но вы 100% пройдете. Итак, ребятки, мы прошли последнее испытание на 3 звезды, и у нас в итоге получается 33 звезды. 10 испытаний мы прошли в Clash of Clans. И мы можем получить зелье строителя. Спасибо, что смотрели. Благодарен всем, кто пишет комментарии. Еще напишите, что вы хотите увидеть на этом канале. С вами Бугив... был Мугив Бугив... И пока.